Я теперь капец, как разбираюсь в контрацепции, потому что я полезла в интернет, и если вы не знали, что сейчас самый популярный способ контрацепции для девушек, это контрацептивный пластырь. Прикиньте, пластырь. Я не знаю, как использовать этот пластырь, но мне кажется, там принцип тот же, как у тебя на Назаклеил все щели, хочешь довольно.